Появляется новый спонсор у федерации, партнеры, я не спонсоры хочу сказать, неправильное слово. Тот же круговорот веществ в природе продолжается, и все uh -huh. идет как хорошо. И Сантоха это дело запустил и провел даже таких, по крайней мере, я точно зафиксировал один турнир. В Великобритании, среди бикини угу. Отдельно? Прям. Да, отдельно, прямо там И мадьярки выступали, то есть венгерки И россиянки, и чешки ой, и словачки, и чешки Они отдельно выступали, отдельно был призовой фонд Копчик фотографировал отдельную фотогалерею Отдельный репортаж мы делали Именно по ним, как бы угу. и все Появились документы Одновременно с Антохи Слово еще понравилось, чтобы у не уходили Что он решил? Сделать элит рейтинг это все я подвожу к семнадцатому году, это все шестнадцатый, uh -huh. Олимпия, Ашот красавчик, блин, там два балла или три проиграл, значит, своему другу мы должны выяснить, друг это все-таки или не друг. Ну, общаемся, вот общаемся, вот сказать, вот он должен нам сказать, я к Денису кинются. Он... Да. Это что тот Нигер, который на Европе был, по-моему. Нет, там... нет. Как его зовут Ашот? Он, он, он Перс. А? Перс Нет, иранец. Я в Олимпе в Москве, там выиграл. сан, сан там выиграл. Да, там. Майкл Музо, Музо, да. Муцо. Музо. Да. Да, да, да. Музо. Музо. Музо, Музо да. да, который сейчас у Сантохи в элит про дивизионе, который, у которого выиграл в свое время Сидорычев, в который я в, то, под, в тот момент э, у там него был тренером на чемпионате Европы. Мне сразу сказали, что там, э, так как это мой второй вторая Олимпия, они уже знали. Что типа у меня есть право на про-карту, а у него ее не было. И они сказали, что какая у разница, тебе сразу право на про-карту. То есть ты хочешь, ты можешь выйти. Это вот... ты сейчас так у кого-то услышал, или это полет или э, мысли? Это. Кто сказал? Чанг, когда мы общались там. Кто говорит, говорит все говорят. Чан, чанг. Чанг да. Да. чанг, да. У нас же разница была один балл с музом. Понятно. Ну, но, я думаю, но... что. Я не знаю, насколько это может быть, знаешь, может быть, это просто он так сказал, но на самом деле, ну. Э... Самый... Я... я хочу сказать, что я перебиваю. Глаза блестят у него? Снимите, пожалуйста. Значит, так и было. Воспаленное воображение здесь ни при чем. Здесь человек переживает реально и видно по ему. Покажи вот так, руки сделай. Вы говорите правду. В Москве был Хадичу Панда, это иранец. Да, перс, иранец, как хочешь. Ну, он из Ирана. Просто я, опять же, продолжу. да? Вот. Появился элит рейтинг Рафаэль Сантоха Решил для того, чтобы еще больше Людей Оставить у себя Значит, любителям нужно платить деньги Чтобы они никуда не уходили, соревновались Кто больше баллов набрал Сделали градацию Тот по итогам года, в зависимости от номинации Получает от 10 тысяч евро разово До 15 тысяч евро Тоже разово вот. Начались там соревнования, баталии кто кого трахнет, бригадиры или Луговских. То есть там первый год был реально просто нереальный. Реально нереальным. То есть там ездили на эти турниры, тратили бабки девчонки и мальчишки, так сказать, для того, чтобы заработать очки. Помните этот самый, как его, Блессинг, Блессинг Абудибу, там же, так сказать, Mortal Комбат у него был, чтобы эти 15 тысяч евро забрать, и на Арнольд он едет, и там едет, и форма есть, нету, но чтобы там пятое, шестое место <с занять, <с чтобы баллы приплюсовать, и все это было. Пролига на это смотрела как? Высока. Не высока. У Про У Пролиги прекратился приток спортсменов. спортсменов. Пролига, она всегда себя позиционировала как международная. Да, это Америка. Но это вот Пролига. Да, именно Мэнниона. Она позировала, позиционировала себя как международная. На любой Арнольд Классик, там же по приглашениям на Арнольд Классик выступает, вы можете посмотреть и легко увидеть, что в любой номинации присутствуют атлеты из четырех континентов минимум. Специально приглашают с Европы. Специально приглашает с Азии, специально приглашает с Южной Америки. А сейчас России никого не приглашают. Значит, э, в этом году, в этом году. Э, Серег, Россия не отдельный континент. Yeah, в, этом, в, этом году, в этом году считается, что я не знаю, каким боком Узбекистан приплюсыван к Европе, но там же выиграл этот э, Михаил. Михаил. Э, да, Волынкин выиграл, и соответственно место занято. Я беру другие категории бикини, там и Австралия обязательно присутствует. Если культуриста нет, то значит э, он там есть, на самом деле, все знают, что Ленартович, Ленартович. Вот, но поток прекратился, начались трения. При этом, живы были Вейдеры, была общая оболочка, да, как бы. Сидели два дяди пожилых, которые имели провода, там, нити. Могли манипулировать, что-то делать, делать эти самые. Тут этот процесс пропал. Формальность получилась следующая. НПС как таковой, если подходить юридически... Я не отвечаю сейчас на 100% свои слова. То есть американское National Physic Committee не был никогда в составе и в том виде, как были остальные федерации. Он всегда был обособлен. Это отдельная федерация. Да. Да, и в конечном итоге наступила Олимпия 2017 года. Я вам хочу сказать так, этого я никогда не говорил, я не имел на это право, сейчас, наверное, имею на это право, потому что в 2017 году, в августе месяце, я никто не секрет, что сотрудничаю, и большое спасибо, что ребята со мной работают, 5 ЛБ сеть магазинов, и те, эти же ребята проводят нашу самую крутую выставку SNPRO. Они на тот момент фактически вели переговоры с Ченгом на том, чтобы на SNPRO провести турнир и в Биби Pro League физик и Бикини. Практически все договора были готовы. Ребята были готовы перечислить франшизные деньги. Были определены практически судьи из Европы, из Америки, кто главный судья что Ченг сам приезжает. Вот. Это было начало, середина августа. В моих словах нету ни доли лжи, это все правда. Вот. Я у Кати спросил, у, ну, у руководителя 5 ЛБ, что можно сказать теперь. Все было готово, все было на мази. Более того, я принимал самое активное участие, поскольку были прямые выходы и отношения с Ченгом на тот момент, очень хорошие отношения, потому что там на одно время процесс застопорился. И тут... Катя мне звонит, звонит и говорит, Саша, что случилось? Я говорю, что, а что случилось? Она говорит, вот чем написал, что мы классные ребята, но очень ему было приятно с нами общаться, что он рассчитывал, что все у нас сложится, сложится, но он говорит, что в этом году в России турнира и в Биби Pro League не будет. Я... Нет, нет. Это как раз семнадцатый год, то есть уже пошла, угу. пошли, пошли терки. То есть уже, я скажу честно, с марта месяца. В марте месяца 2017 года это было все заметно. Я уже потом смотрел на Арнольде 2017, 2017 года, да, с судейством NPC вдруг стало, они всегда, ну как бы Считали, что количество мест у судей должно быть там, что вот их три места, что как бы спортсмены должны быть туда-сюда и вдруг какое-то наплевательское отношение. А, проводите типа и проводите. И вообще как бы, ну так, улыбаются, ходят, здороваются, но тех контактов, которые были, дружеские, они как бы отсутствовали. То есть это был первый звонок на Арнольде в Америке, в Огайо. У них своя регистрация там, у НПС была всегда. Свой отдельный столик, отдельные, так сказать, люди, которые регистрируют, отдельный прием взносов, потому что там у них члены, не члены, все остальное. Но это было уже тогда заметно. А в сентябре месяце... А, кстати, я написал Ченгу, Ченг мне просто ответил глупо, тупо фразой. Так надо, все поймешь. То есть я Копчику, Игорю, мы партнеры, все. Он говорит, я тоже не знаю, что происходит, но сказали, что в России турнира не будет. Ну, а когда мы приехали на Олимпию, в первый же день все стало на свои места. Уже во время регистрации стало понятно, что два огромных авианосца, можно так, аллегорию я такую пытаюсь ввести, это Рафаэль Сантоха всего всем миром и всем связано с бодибилдингом и ФББ, и Джим Мэннион со своими подразделениями. Они шли очень долго параллельными курсами, махали друг друга ручкой, перебрасывали товары, воду мазут, товары там, так сказать, общения, спортсменов. спортсменов, да. Но в сентябрь 2017 года, когда мне первый раз проводили в Америке тогда Олимпию, как раз в Лас-Вегасе, в преддверии Большой Олимпии, за день, они начали регистрировать всех подряд. Были договоренности, что это Олимпия только для Северной Америки, mm -hmm. вот, что эта Олимпия будет проводиться по правилам а правила всегда различались у НПС и у и в всегда различались они никогда не были одинаковыми Это чтобы мы понимали все вот. это вот опять к вопросу о судействии, правильно? Когда значит э, этот вопрос кто задаст я потом отвечу в чем разница и в связи с тем что я занимался переводом НПС правил от А до Я практически всех категорий на русский язык я на этот вопрос могу ответить в том числе и как судья должен действовать, все расфасовки, все у меня в голове есть. Ну, короче, получилось так, что э, Сантоха дал команду своим. Рафаэль Сантоха, президент ИВББ, сказал, что не, на регистрации не присутствуем, судить не судим, на Олимпию не выходим. Все, с этого момента корабли разошлись. И когда спрашивают меня, сойдутся они или нет, я думаю, отвечу, что не сойдутся. Нет никаких условий на сегодняшний день, нет никаких предпосылок для того, чтобы они опять хотя бы одним курсом начали следовать. Они мало того, что начали следовать разными курсами, они еще подключили другие, более мелкие кораблики. NPC тут же сказал, мы пускаем всех в ВБПФ, ПЦА, э, НабА, ВАББА, э, там федерации сейчас, э, как его этот самый, в Азии появился, появилась еще одна новая федерация, вот, то есть всех пускаем, всех выступают, никаких дисквалификаций, пока ты любитель, можешь выступать у нас, ради бога. Стал профессионалом, заключил договор, контракт. В контракте все прописано, что ты можешь делать, что ты не можешь. Условия контракта нарушил Майна Клайнау Фидерзейн, то есть э, дисквалификация и все остальное. Вот. предпосылки я сказал, какие были. Тут же предпосылки у, у, у Рафаэля Сантохи тоже тут же было все готово. Что тут уже говорить, потому что э, и элит рейтинг, и то, что я говорил, элит соревнования мэнс физик и все остальное тут же э, в Норвегии. Ой, в Норвегии, Nordic Pro, уже прошел в семнадцатом году без EB Pro лиги. Хотя, значит, последний совместный турнир Последний совместный турнир был какой Юра? Это был Спрага, да? Правильно, да. да. То есть, когда они ходили друг другом не здоровались смотрели на друг друга, как волки, вот. вот так вот, перемещались в разные стороны. Но это был все-таки последний совместный турнир. А Elite Pro. Все было уже к этому готово, на Нордике, я не знаю, то есть, причем выиграла, по крайней мере, по бикини Наталья Луговских, как любитель, она ей разрешили зайти, шестой участницей, и она там из шести заняла первое место. Вот с этого момента начались, ну, случилось то, что уже случилось. То есть, по факту, разделения федерации не было, и изначально было НПС, изначально... просто они шли одним курсом раньше. Изначально... Это были разные юридические лица. Как только здесь все упирается в про. Я сказал, Демилия был выхлоп. Эту организацию ПДИ нафиг, mm -hmm. в которой был в том числе э и Сантоха, и все были. Они учредили новую, но уже под другим этим самым, другое юрлицо, другое название, другая регистрация, сейчас же много чего, помните, так сказать, и у Рафаэля были турниры имени Бена Вейдера, да, это, э, наследие, uh -huh. потом были судилища, э, Бен Вейдер, значит, э, Эрика Вейдера нашли, тот написал письмо, что он все права на э, использование имени Вейдер передает не Рафаэля а с хотя есть видео, где э, Вейдер говорит конкретно, что я свое имя отдаю моему главному помощнику всю мою сознательную жизнь, Рафаэлю Сантохи. Было, видимо, судебное решение или досудебное решение. Но э, имя Вейдера перешло к Мэннину. Вот, То есть э, то, что свершилось, то свершилось. Юрий лица рвали разные уже на тот момент. Они уже шли, не соприкасаясь, ни финансово. У тебя мои взносы, у меня мои. У тебя мои спонсоры, у меня этих. Подход вообще различный, это отдельный вопрос. Вопросы э, все равно из этого, как э, спортсмен, обычный спортсмен, не углубляясь э, в историю, да, бодибилдеры все-таки, им, э, как правило, не очень интересно. Сразу восп. Что что как спорт... он говорит, это было обидно. Было а еще в голову я ем, Нет. да? Да да да. Зачем тебе голова? Значит, Но... э, с точки зрения спортсмена. Я же говорю, у меня заготовлен был ответ Оксаны Гришиной. Во-первых, что бы мы ни говорили, что команда, еще что-то. Не, безусловно, живая сталь это команда. Но не на сцене, я уверен. Культуризм это э, спорт ярких индивидуальностей. Это спорт, когда побеждает не команда прежде всего. А когда побеждает генетически одаренный человек...